Практически все мы знаем, что такое муки творчества. И ну, раз сидишь, вот думаешь над чем-то, вот вертится где-то вот в голове, в мозгах вот идея, а вот как ее осуществить, и не знаешь, и, и порой не понимаешь даже с чего начать думать. Иногда случается и другое, например, как у меня. Вот вроде бы все сделано, все идеально. Но захотелось что-то добавить, переделать, улучшить. А вот тут вот засада. Исходник материала потерян безвозвратно. Нет слов. Начинать заново делать? Ну, получится что-то, но ну, получится совершенно другое. А ведь хочется именно так, как было. Просто вот идею немножко расширить. Вот, например, у меня. Захотел я взять под вот шапку своего канала, вроде бы нормальная. Немножко ее подредактировать, подправить, да и сделать, как говорится, по одной стилистике и конечный экран для канала, чтобы на видео показывалось вот в такой же стилистике. Но нет у меня уже этих исходников, давно они потерялись. Пытался отсюда сохранить, ничего не получается. В общем, ну короче, я придумал, как выйти из этой ситуации. Сейчас и вам это расскажу. С вами канал Секреты ютубера. Давайте посмотрим, как сохранить шапку канала. Да просто вот в свободном месте, вот в любом, на белом фоне находим «Открыть сайт как мобильный». Открываем. Вот у нас открылся YouTube. Переходим на свою же страничку. Вот наш канал. Перешли на свой канал. Вот ваша шапка. И вот теперь вы можете сохранить изображение как. Все очень просто. Сохраняете, причем сохраняется на в исходном качестве. Это, конечно, не исходник, но, по крайней мере, уже в том же разрешении, что и было. А что так можно было, что ли? И теперь я смогу и вот эту вот ошибку исправить, которую вот только буквально заметил, что это за надпись Хангал. Елки-палки, сколько висела эта шапка, и я не обращал внимания. Тем более в последнее время, когда. С этими сранкциями мы эти картинки и не видим, если не включить программу VPN, кстати, о которой я в ближайшее время расскажу, поэтому не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписался, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные уроки. Ну и, естественно, поставить лайк под этим видео, если оно вам было полезно. Ну и пишите комментарии, делитесь своими находками. Может быть, я что-то нового от вас узнаю. В общем, до новых встреч. С вами был канал Секреты Ютубера.